А, хрен да? Ну ты снимай У тебя важный разговор или ты можешь перезвонить? Важный разговор или можешь перезвонить? Я перезвоню тебе через три минуты Через две Через одну А я такой выходил из ЗАР И... это у меня прошла Я подумал, И... миленькая девочка, да, я догоню Лай. А ты начал по телефону говорить mm -hmm. Стой, стой есть подозрение, кофе. что ты. А? Безумно хочу Я сам собрался кофечек перехватить, только не там, а там намного вкуснее есть. Да? Да. Пойдем, я тебя даже угащуровать. такого -а -а. Как зовут тебя? Ира. Ира, Антон. Очень приятно. Ты здесь работаешь? Да. Где? В в консультанте? В и Видимо, это какая-то одежда женская, потому что вот, я такого отлично. не слышал это никогда. Итальянская. Это вам нагоняют итальянцев, и они начинают шить по вам. Сейчас. Это, в... это правильно. Я считаю, что итальянцы. Всем Таджики, нам итальянцы. Слушай, ну, есть в этом маленькая французская романтика. Потому что Кстати, французы пап, не шьют. Да, да Нам как бы. да, сюда. Можно. Да, да, да. Это вы корните пепперони, пастой. А что это за место? Это вьетнамская кафешечка. Здесь самый вкусный кофе в торговом центре рядом. Здрасте! Два кофе, пожалуйста. Давно ты здесь? Ну, это 20, почти не есть это к Да? А ты, что ты а я тут собирался встретиться с другом, но забыл телефон, поэтому мы, я думаю, уже не увидимся. Я поняла. Потому что мы должны были час назад встретиться. Я посидел, подождал, но не дождался. Яс. Да, бывает такая грустная история. А у тебя, видимо, типа обеденного перерыва? Ну да. Только кофейный. Кофейный перерыв. Угу. Максимально коротенький. Спасибо. Нам, я думаю, быстро... А я сижу, сижу, замерзся. Это ты идешь, я думаю. Ну, все равно делать нечего. Еще девочка миленькая. Еще, наверное, знает, как итальянцы приручать. Сама-нибудь в Италии ни разу не было? В Италии нет еще. А где вы? ну где? Европа, Азия. Америка, Ямайка, Африка, Европа. В Африке даже была? Жила. Жила. В Африке, а где? В Венея. Среди негров? Это они вокруг тебя собирали костры, пытались сжечь, что ты такая «No, no, no, civilization country». И говорили на своем языке, что это вроде «большая белая обезьяна». Когда я выходила к себе в сад, они объявляли забор. Это когда не накрасилось? А? когда не накрасилось? Нет, это когда просто не увидели белого человека. Мы были в очень забитой стране, особенно в городе, где, а, если уехать в глубинку за город, то некоторые даже никогда не видели автомобиль или белого человека. Я думаю, некоторые это никогда было... не возвращались после этого. Слушай, а в Африке же там тоже наркотики всякие, да? Понятия не имею, потому что, ну как, естественно, да, учитывая, учитывая что то, это как Африка, бы, ну, пытаясь что-то узнавать, то, конечно, в теории я об этом не читала, видела и всякое такое -то. там, я с этим сталкивалась, потому что, перво-первых, первое, мне не интересно, второе, ну, я не, не водилась в тех кругах, где это было бы хоть кому-то интересно. Вот, поэтому в теории, конечно, там что-то есть, что-то должно быть. Вот на Ямае есть. Подожди, не интересно же, это же говорил. Ну, как сразу залывалась Ну же, но иногда можно, да? Нет, Только чтобы никто не слышал Я, жила, когда 15, но на я назад. Подожди, говорят, находите, дети, в Африку гулять, что там делать 15 лет. Зачем? Жила. Почему ты не слушаешь? То, что Чего вот мультика говорит. пперный театр. Как так получилось? Мы уехали с моей семьей. Молодцы? Хорошо, когда есть люди, которые любят путешествовать, а не так, чтобы сидеть ну, да. в своем мухосранске какой нибудь и думать о том, что «Вот, жизнь, говно, ничто не интересно. А вот Африка, Ямайка, итальянцы, которые шьют, вот это я понимаю. Да, я причем уволилась с будущей работы, Я нее на два месяца вот в Америку, на Ямайку. В Америке куда? В Ямайку? Ну В Америке я была в Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Атланта. Потом у Японии мои фонаристы, а ты и будешь на пару недель. Там... Хорошо. тебя меня все зовут зовут, а я никак не доберусь, на меня уже друзья обижаются. Надо добираться срочно. Будешь... Блин, ну не зимой, наверное, mm -hmm. уже. Даже зимой? Зимой я в Азию поеду. Ну, как вариант, да, но зимой там тоже своя приезжает. Я, конечно, там зимой не была, но у меня уже много друзья и родители были зимой. Говорят, что... Не, ну если выбирать оставаться mm -hmm. здесь, да, или куда-нибудь вонуть, конечно... Да, но так у меня уже билеты а кукленные... А если какой-нибудь Нью-Йорк, там то, конечно, Азию. А, а в Азию да. в Вьетнам, Вьетнам, Камбоджа, Лаос. Три страны. Ну, январь, февраль, март, соответственно... А что делать, просто забирать его ну, там? Нет, там много всего интересного. Там много всего интересного, я имею в виду, может, там есть какая-то направленность, но у меня, друзья, коня, туда да серфить. А, нет, не серфить точно изучать культурные традиции и ценность в конце концов и загорать куда же без за это зимой это только... как за милую душу вообще когда здесь я зиму вообще не переношу сейчас стало так холодно я вышел подумал какой ужас а ведь будет еще холоднее ты на смотри пуховике уже гоняешь да наверное у тебя еще термобелье трусы с часом такие чтобы наверняка это у меня, потому что мне 30 лет. Мне по старости ну, необходимо. И мне тоже как бы уже Сколько тебе? 26. Пиздечка. 26, это. Это школа только заканчиваю. Не знаю, у меня уже старый <laughs> У меня пустил. был стресс на 30-летие, когда да, я уже думал. конкретно я прям на 48, а мне 26 и все копчено. 48 климус, ничего не охотно. Тогда уже. Так себе чувствую. Господи. Да, себе Дай руку. Да. Пульс есть? Есть. Нет. Есть. Когда секс в последний раз был? Нет. Давай, давай, давай, давай. Говори. А, смотри, стучит, как сильно это же чувствую. Видишь? Это... Неприличная тема. Ой, да я тебя моля. Если бы это было. Вот ты была из девочек, которая, знаешь, есть девочки, которые в приличной семье. Та да, свадьба. Мне. мне мама запрещает. Даже думать об этом. Поэтому я смотрю порно и ни о чем не думаю. Где наше кофе? Наш. Наш. Я вот недавно узнал, а именно вчера, что. Вот капучины латы это он или она? Он. Вот и я так думал. Оказывается, и он, и оно правильно. И не латы, а ла. Достала. Почему все девушки считают, что именно латты? Потому что латы это какое-то русифицированное словечко. Латы, это ведь ну у нас вечора. Вообще... Я недавно. Если, если, если вы как нации, например, так заимствуйте в поводу. Да, слово такое произносить, говорят там. Так и шо? Например, Пекин, а не Бейджинг, да? Нет, ну это не это слово, это перевод как город, который есть. Если мы берем как бы слово латы, мы уже не говорим там кофеек с молочком, да? Хотя по факту это же самое. Ты смотри, взять, а? Нет, слово латы. Молодец. Том, я, я недавно проводил свидание, тоже здесь с девочкой познакомился. Но вот, девочка такая забавная. Ну, относительно молоденькая. Вот, но при всем при этом то, что ну, мир повидала, э, ну, она интересно весьма мыслит в формате того, что, ну, как бы ты умный, ты интересный, как бы получать жизни жизни все. Да, ну, не знаю, как она к наркотикам относится, фиксить, да. Но вот в плане секс, путешествия и так далее, это же хорошо. Вот, причем она а, недавно устроилась работать в Метрополисе. Ну, вот, что-то там с итальянской одеждой связано было. Я говорю, слушай, ну Какими судьбами? Говорит, да, месяц назад устроилась, вернулась из Ямайки. Ну, вообще, нормальная такая. Бывает. Мне Но кажется, мне ты не готовят, он просто заварится по-особенному. Ну, вообще а его быстро готовят. А, вон он наш кофе, все, наш уже даже заварился. Мне кажется, с твоей страстью к путешествиям и так далее, даже, ладно, если не страстью, но опытом, сидеть на одном месте, вообще, чё ж так... Да, собираюсь снова уезжать. Куда? А, зимой хочу в Таиланд поехать, в смысле, в Тикаго, я так сказала. Вот, потом мне нужно будет поехать а, покататься на слаборде, потому что я очень люблю делать. И потом хочу попробовать поехать в Америку пожить У меня просто виза на 10 лет Английский знаешь? Сказать. Ну, я не могу сказать, что прям супер сильно Но в вот два месяца у меня не было проблем вообще Все, что мне нужно было, я озвучивала и получала то, что -то. Блин, да с языком жестов можно где угодно Ну, нет, я говорила, но так сказать, что прям совсем Там какие-то глубокие темы Хеллоу А, еда Фуд, фуд Стритфуд, пойду я заберу на шкаф. Я заберу кофе. Да, uh -huh. Спасибо. Да. Он ну, горячий. Но ну, самый ровное. Ты так, то есть не возьмешь и не пойдешь ведь его, да? Никто, конечно, нет. С ума сошла. Ай. Сейчас ее надо размешать. А? Да. Ага. На самом деле, можешь не размешивать по желанию, можно и так и так пить. А, там не очень сладкий, просто добавит свой такой специфический вкус. Как мало а девочек любит путешествовать, это прям нормальный плюс, ты молодец. Че-то так много, я не знаю, у меня есть ну, много друзей на самом которые любят путешествовать, но они начали появляться только когда я сам начал. А до этого, я думаю, что-то вообще никто люди не любит путешествовать, да? да и я. что людям делать с этими рамками, Расскажи. Вот я занимаюсь, ну, мы занимались видеосъемки, да, и у меня была одна интересная тема. Общался с людьми, которые занимаются э, развитием как раз вот именно отношений к социальной рамки, как раз, расширить, разграничить и так далее, ну, точнее, увеличить. Там мы выезжали в разные страны, тоже тусили то и так далее. Чисто на как это сделать, ну, например, когда человек сидит, делает то, что ему сказали Попробуй. с детства, его приучили? Человеку с детства навязали, что он должен сходить в школу, потом обязательно сходить в институт, потом обязательно найти работу, какая будет, ты главное должен потратить до 6, лучше, до 8 вечера ежедневно, Вот два раза, в смысле, две недели в год Гаду. тратить Можно на какой-то отдых, желательно на даче в Подмосковье в ближайшем. Вот, и найти себе сад собственно вторую половину вот Если бы я был таким человеком, что бы ты мне сказал? Если сказала? ты баба, то ты должна рожать, рожать, рожать, я... рожать. Я так. А если ты мужик, то да. ты должен потратить потратить потрачить, как бы все. Ты бы мне так сказал? А что бы <смех> ты мне сказал? Я говорю, ну как, то есть что? это что? так общество как как тебя зовут тебя еще раз? Ира. Ира, от я. Ира, Антон. Я бы тебе сказал, Ирочка, <смех> всю жизнь живу <смех> в Москве. Да ты нахер, да? Нет, просто суть в том, что ну как бы, людям это навязали и им дали инструкцию, им сказали, как это делать. То есть ты должен это, это, это сделать, как бы ходи, делать. А то, что тебе от этого плохо, то, что ты никак не реализуешься то есть... А им если бы они нашли... Делать, вот, что им сказали, если бы я нашел инструкцию вот какую-нибудь где-нибудь, как это делать, что могло меня заставить это делать, инструкции? Ну, точнее, с -с смотивировать. А, слушай, а я, что это, могло наоборот? результаты, мнение людей. То есть, если есть какая-то цель и результат. Вот мне, например, вообще плевать на мнение людей результатом знаешь вот это вот я сказала однажды что, ну то есть в моей майке у меня живет отец и вот э, у него в доме на первом этаже живет э, значит бабулька ну у бабы дом четырехэтажный типа на первом этаже живет бабушка а три этажа как бы на ну, наши. И значит, эта бабушка, ей лет, наверное, 75. Mm -hmm. вот, и каждую субботу приезжают на пикапиках ее подружки, они сидят, курят косочок и играют в покер. Идеально. Идеально. Вот я ей сказала, что это идеально. Вот я хочу как бы свою жизнь провести так, чтобы я могла на Ямайке в своем доме yeah, просто ездить на пикапе, когда мы с нашими бабульками дедов уже похоронить у нас было свободное время. Мы сидели, курили, пили какую-нибудь вкусняшку и играли в покер. Ну я, короче, ты поняла, да? Овца. Ну да. Через... Стой, подожди, а могу тебя попросить выйти покурить еще минут через 7? что мне уже бежать надо? Я как раз тебе позвоню через 7. Ну удобно, Да? Вот. И, соответственно, как бы, это моя цель. Когда мне все говорят, вот, ты будешь там, а что ты можешь дать своим детям? Вот, детям я что могу дать? Ну как, Детям я дам все, что у меня есть, а дальше как-нибудь разберутся. Я же разбираюсь, как бы сама будет. Ну, вот видишь, есть? вот в этом и плюс. Вот это и на самом... Девочек, которые... Кажется, расширение рамок ну, Чуть постарше, чем 18 лет, голову. и думаю только... Mm -hmm. Вот так вот. В смысле, дырками. До 18 девочки все хотят неистово, неистово хотят себе завести семью. А я хочу мужа, кричат они все. И когда я вот спрашиваю, говорю, ну хорошо, допустим, он у тебя есть, а дальше что? Смотрит прям вот такими глазами, глупыми-глупыми. Вот как это? Да? Это же все. И такая, ну, шуить дальше. Я говорю, это все? То есть я говорю, ты так сильно кричишь, это как Новый год, ждать два месяца, а потом раз, 12 часов, 12 ударов, как бы часов, и ничего не произошло. Это же будет так же, это же такое ретнистовое разочарование. Ты всю жизнь его хочешь, он у тебя появится, что? Что с ним делать? С что тут тебе Что с ним делать с этим уже? Алло. Да, я тебе перезвоню через пять минут. Ты пропадаешь, да, ровно через 5 минут тебе позвоню, ты выйдешь на перепор, и мы с тобой поговорим. Через 5 минут. Давай. Что ты у тебя за дела? Ммм? Чего у тебя? Да подруге надо срочно позвонить. Случилось, у нас есть куча планов. На сегодня? На И на сегодня тоже, да. Это хорошо. Запиши хорошо, мой номер мы... от с телефона. А, давай. Смсочками тоже сразу отправь. Окей. 8910. 9 1 Сын, Боже, Кончаются, бывает они... Ну да, и да, Поэтому всегда они говорить невозможно. Хотя, если верить писаниям о древних философах, которые могли годами закрыться и сами собой разговаривать, это конечно здорово. Но я, например, когда смотрю в свое зеркало, больше трех часов не могу вытерпеть. Просто. сама с собой. Да, и это всем свойственно, всем более-менее. Да, если устаю что-то говорить вслух, я начинаю писать себе письма в заметках в телефоне. Но вот это уже вторая стадия. В WhatsApp. WhatsApp Они да. синхронизируются. У меня Отлично. есть два аккаунта в WhatsApp, и один другому пишет. А, слушай, нормально. Заметка, да. Вот, да. вот это крутая штука. нравится. Слушай, ну и когда собираешься сролить в декабре? Какого? Ну, а Понятия что? не имею, потому что я, как правило, спонтанно решаю, и чемоданы собираюсь за 20 минут до выхода из дома. Ты так, мне нравишься. Вот, поэтому я, как бы сказать, точно не могу, как будет с работой, вот, потому что это повышение недавно случилось. Что случилось? Повышение, повышение случилось, да. Ты что-то не устроилась? Могу... Нет, я здесь. Здесь нахожусь месяц. чуть-чуть mm. подольше. Ну, не только. Да, ну, ну молодец. молодец. Директор магазина. Ну, ну надо держать маркну и, и позицию. Подожди, а выходные у тебя останутся тогда? Как мы с тобой можем увидеть, если у тебя не будет выходных? Слушай, пока вот, ну вот, сегодня пошел седьмой день, как я работаю. У меня мешки под глазами уже третьего размера. Видео с седьмым. Мешки под глазами... Оно все под глазами. Спасибо. Пожалуйста, За кофе. давай. Мне было приятно с вами потрещать. Взаимно. Взаимно. Давай, иди сюда. Отрабатывай. На себя верим. Спасибо. Пока. Парни, привет. Вот очередная быстрая свиданочка. Повезло, признаюсь, здесь повезло быстро, только пришли, подошел. еще девочка собиралась пить кофе. Ну, как бы грех. Грех, э, с моей стороны, было бы отказаться, воспользоваться этой возможностью. Я, к сожалению, забыл телефон, я думаю, вы по контексту сюда не поняли. Но, несмотря на это, просто обратите внимание, как вот. Ну, реально, девочки нормально, как девочки легко реагируют на то, если вы приходите на сильный сексуальный контекст, да, после этого спокойно съезжаете. Это даже только на стадии привлечения, на стадии быстрых свиданий. Другое дело, если вы на стадии аэропорта уже, да, на повторных свиданиях переходите к, не просто к словам, да, но и к прикосновениям, девочки хорошо реагируют. Но не, убег, не, не будут убегать от вас девочки, если вы с ними общаетесь интересно, ей с тобой общаться интересно, она хочет с тобой дальше продолжать общение. Не бойтесь, не сыте. Не надо очковать, что если ты начнешь переходить, там, трогать ее, она убежит. Не надо растягивать соблазнение на 4, на 5 свиданий, на месяц, на 2. Не на... Парни, ну, бля, ну, цените себя, цените свою жизнь. Но давайте более подробнее об этом мы расскажем все-таки на мастер-классах. Как всегда, у нас ссылочка в описании. На этой неделе, на следующей неделе у нас будет и Москва, и Питер скоро будет. Поэтому, если ты из Москвы или из Питера, прямо сейчас переходи по ссылке, оставляй заявочку. И увидимся с тобой совсем скоро. Пока.